Делаем так. Встаньте, пожалуйста, сейчас те, у кого есть результат от того, что вы пользуетесь продуктом нашей образовательной платформы. Встаньте! Здесь много уже говорили, вот сейчас, когда мы только приехали, да, и были очень много разных свидетельств, как это называют в некоторых местах, очень много разных случаев, очень яркие, интересные, но есть э, такой опыт э, прохождения одного из наших курсов, что он просто вообще потрясает из Узбекистана. 20 лет в сетевом маркетинге. У меня была своя сетевая компания и до прихода в EasyBiz я думала, что я знаю сетевой маркетинг. Но когда я послушала школу Анатолия Илья, где он на молекулярном уровне вот раскладывает, что такое сетевой маркетинг, я поняла, что я его строила интуитивно и как-то так, знаете. И сейчас у меня полторы тысячи человек сейчас в структуре. Но мы еще не начали работать. <звы> а, что мы делаем? Вот, а, проходит м, школа да, по сетевому маркетингу. Нужен список знакомых 200 человек. Значит, все а, пишут 200 человек, потому что так сказал Илья. <звы> Тупо. А, потом дубликация. Что такое дубликация? Я только здесь осознала, что такое дубликация, когда спонсор говорит, надо сделать, то есть не рассуждать. Почему? Потому что эти вибрации и твоя структура начинает это повторять, и мы в это внедряем, да? По поводу курсов, креативное мышление. Год назад, когда я услышала креативное мышление, как-то меня не зацепило, потому что я очень креативный человек, думаю, мне это не нужно. Но когда я увидела у параллельных структур, что идут результаты, в частности, вот Киргизия нас очень впечатлила, что вы делаете, они говорят, мы рисуем, и я стала вникать в это все, и мы стали рисовать, и начали происходить чудеса, знаете, когда мой консультант, вот Санобар, она говорит, я рисую, что-то рассказывает, я не понимаю, она говорит, я рисую, и мне приходит имя, какое-то имя. И я, говорит, не знаю, кто такая эта женщина. Это было, было в ноябре, в январе мы в Хорезме, это за тысячу километров от Ташкента. И вдруг звонит консультант, говорит, к вам на презентацию придет женщина, догадайтесь, как ее зовут. Это то имя, которое в ноябре, когда рисовали мангл. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, про случай исцеления Это вообще потрясающая количество. Да. И после этого я, как продавец... Я как продавец, я говорю, что-то в этом есть. Я люблю продавать результаты. Я стала сама рисовать мандалу. У меня дочь учится в Париже, не может найти работу. А я понимаю, что если она будет работать, она выучит французский язык. Если бы она была в Ташкенте, я могла бы договориться, как-то устроить ее на работу. Я думаю, кого в Париже найти договориться, устроиться на работу, нету. Да, и я рисую мандалу, через три дня мне звонит дочка говорит, мама, мне сделали предложение. Я говорю, так, всем рисовать, дуплицируем. Предложение о работе в смысле, не просто? Да, да, да. И у нас очень много результатов в Узбекистане. У нас женщина, которая исцелилась от рака. То есть есть, у нее, ей поставили диагноз, она рисует, и вот сейчас ей сняли диагноз, ничего не осталось. Давайте еще разочек, я повторю этот факт. Через месяц после того, как она проходила этот курс и рисовала мангалы, и ей сняли диагноз онкологии, медицинский подтвержденный факт. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.